Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Myth of Empires. Ну и в сегодняшнем выпуске я постараюсь тебе продемонстрировать не только геймплей игры, но также сделаю мини-прохождение с определенными советами, как нужно начинать, что нужно делать и так далее. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я, как всегда, буду радовать тебя годными и крутыми видосами по самому разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну и пока идет загрузочка, расскажу, что же такое Myth of Empires. Это у нас многопользовательская песочница, где мы сможем строить свои собственные не только дома, но и замки, а также можем выстроить свою собственную империю, пригласить сюда своих друзей, э, нанять, не знаю, какую-то охрану, каких-то ополченцев своих и все в таком духе, захватывать другие города, другие империи, либо же терять свои. Все Ребят, в таком ключе, конечно же, будет очень много фарма Будет очень много путешествий, перемещений по местности и так далее Но об этом, обо всем сейчас, ребятки, поподробнее Погнали! Да, стартанул я тут уже немножечко Сделал своего собственного персонажика Вот таким он образом у меня выглядит Ну и давайте уже войдем в игру После того, как ты создашь своего персонажа Тебе предложат выбрать местность На которой ты появишься и где будешь вести свои делишки Это будет вот такая вот карта, да, с множеством определенных округов где и нужно будет тебе выбрать, какой лучший сервак для тебя подойдет. Вот в этом окне вот здесь ты сможешь посмотреть все сервера, их тип, ПВЕ или же ПВП сервер и их пинг. Сразу же рекомендую смотреть серваки с самым минимальным пингом, чтобы тебе потом не мучиться, да, с этими со всеми тормозами. Здесь мы можем посмотреть количество игроков на текущем серваке, да, если у нас желтеньким, я так понимаю, это более-менее загружен сервак, если зелененьким, значит у нас а, достаточно мало нагрузок народу здесь бегает. Ну и лично я для своего опыта постарался, выбрал сервачок в зеленой зоне, что называется, чтобы мне можно было более-менее комфортно все это дело посмотреть. Вот мы, например, видим где 66 и 72 человека, это уже по максимуму практически забитые серваки, поэтому смотрите лучше, что где у нас поменьше народу. В этой колоночке слева вы можете выбрать, так вот как я сейчас выбирал просто-напросто указателем, вы можете также выбрать вот эти вот префектуры, они называются, но я так понимаю это какие-то округа у нас, да, здесь на этой карте. Здесь мы можем вот таким вот образом выбирать на карте, а с этой стороны просто-напросто кликать и э, выбирать. Собственно говоря, это то же самое, что мы выбираем здесь на нашей э, карте. Но у меня уже в принципе есть э, расположение своего персонажа. Я, например, просто нажимаю на быстрое присоединение. Быстрое присоединение появляется только тогда, когда ты уже отыграл на каком-то серваке и тебя просто возвращает в совершенно то же место, где ты и закончил. Итак, вот мы и загружаемся. Вот таким образом не, не очень-то приятным выглядит стартовая загрузочка, да, как только ты заходишь а, на сервак. Но не пугайся, у тебя может этот момент быть больше, может быть меньше. Как только игрушка прогрузится, все заработает как надо и будет достаточно ровно и плавно а, идти. По поводу производительности сразу хочу отметить, что игрушка достаточно требовательная. Если ты завернешь несопоставимый с твоей конфой настроечки, то у тебя она может немножечко подвисать. Поэтому выставляй, старайся экспериментировать для твоей конфигурации. У меня сейчас в районе средневысоких стоят настроечки. Меня, в принципе, все устраивает. Итак, давайте посмотрим, где мы сейчас появились. Карту открываем и э, смотрим. В данный момент мы находимся... Не помню, как эта локация точности называется, но мне кажется, у всех будет примерно такая же э, картиночка. Да, расположение. Положились мы вот здесь на этом островочке, хотя резнулись изначально мы где-то аж вот на этом островочке. Это уже я сюда добрался за кадром, да, вчера на стримчанском я тут, значит, поиграл немножечко. Ну и давай сначала начну поподробнее тебе про выживание в этой игре. Для того, чтобы правильно начать, сразу же прошу обратить тебя внимание, когда ты откроешь свою, значит, панель со способностями, с легендарными навыками, так они здесь называются. Учитывай тот факт, что тебе будут давать со временем очки экспертного знания, распространения. Определяя правильно который ты увеличиваешь развитие какого-то определенного перка твоего персонажа. Либо он будет одноручный качать быстрее, как вот, например, у меня сейчас в случае, я здесь одну а, добавил. Также вот эти вот а, бонусы можно убавлять. Да, вот видишь, стало 0. Если я вот сейчас прибавлю, вот тут, кстати, подсказочка дается, если я прибавлю один, а, вот сюда, к одноручному, у нас эффективность мастерства 1.43. И это говорит о том, что твой опыт просто-напросто будет немножечко побыстрее расти а, в этой дисциплине. И таким же образом, Образом, с другими твоими какими-то навыками. Я вот, например, в атлетизм вложил в лесозаготовку. Пока что мне очень это необходимо. Я этим часто занимаюсь, да. Ну, атлетизм я бегаю достаточно много и лесозаготовки, конечно же, у нас тут постоянные для того, чтобы, например, построить свой лагерь, мне нужно периодически ходить в лес, как говорится, за дровами и за грибами. Итак, с самого начала игра будет тебе предлагать, что нам сделать нужно, да, что нам скрафтить. Рецепты крафта вот здесь вот появляются. По мере того, как ты разблокируешь Свои определенные чертежи Вот в этой вкладочке чертежи У тебя будут появляться по достижении определенного уровня Будут открываться чертежи Вот этих вот очков пока достаточно На начальном этапе, а они именно и тратятся Когда ты открываешь совершенно новые знания На базовые знания, по крайней мере, тебе вот этих очков Вот чертежей достаточно будет А потом в процессе уже будешь думать, на что приоритет Свой распределить, поэтому вначале просто-напросто Открывай все, что не попадя Для того, чтобы реально ну, понимать Как и с чем взаимодействовать и понять, кем ты в дальнейшем станешь Здесь у нас развиваются и строение И оружие, и доспехи Осадные какие-то а, фишки Мы тоже здесь развиваем Еда, лекарства для животных и Тут, нас, значит, смотри, есть возможность вступить в гильдию Или же создать совершенно свою Как я это сделал сейчас Здесь мы можем посмотреть задания Которые будут периодически нам обновляться Даваться Дальше у нас тут наши подчиненные Тут мы можем определить лошадей Которые да, доступны будут в нашем распоряжении А здесь мы можем посмотреть на отрезки ряды воинов, которые также мы сможем нанять, да, здесь есть такая система как вербовка определенных воинов которые будут попадаться тебе на пути на этой карте, ну что ж, поехали дальше, военное искусство здесь также мы можем посмотреть какие наши навыки уже более-менее развиты, а, ох, как много здесь их, нихрена себе я думал тут гораздо меньше, а ты посмотри, а, ну ничего себе сколько же здесь военных всяких навыков вот это да, видимо разрабы конечно же перемудрили здесь с количеством всяческих, смотри, сколько здесь Здесь военных только навыков Но я, конечно, ребят, в шоке Достижения тут у нас, пожалуйста, имеется Можно посмотреть, сколько до какого титула нам осталось События можем здесь посмотреть Если честно, ребят, я с многими вкладочками сам еще очень плохо знаком Поэтому, можно сказать, у нас обзорчик сегодня достаточно поверхностный будет Тут же мы можем посмотреть наш ранг Сейчас мы, например, на уровне простолюдина находимся Копим авторитет, я так понимаю, вот эту вот полосочку А может быть и не авторитет нам нужен Ну-ка, давай посмотрим, наведем, например, на барона здесь нам что нужно так так так авторитет 933 933. Я, видимо, как-то повысить могу себя. Да, определенным образом. А, мне нужны медные монеты просто. Да, авторитет мы можем поднять, когда у нас будет а, набитый кошелек деньгами. Да, и мы достигнем определенного уровня авторитета. Тогда и сможем себе повышение сделать. Я понял. Так, ну что ж, идем дальше. По территории смотрим. Ну, по территории, думаю, все понятно. Здесь мы выбираем сервачок, а, какой нам а, привычный. При, причем, можно сервак сменить, я так понимаю, в любой момент. Журнальчик смотрим. Тут у нас, значит, отображается, когда мы были убиты, кто нас напал. и так. И так далее. Дальше по событиям пробежимся. Да, какие-то у нас враждебные события здесь, смотрите, намечаются. Так, ну что ж, посмотрим почту. Здесь будут приходить сообщения, я так понимаю, от каких-нибудь игроков. И здесь у нас общий рейтинг э, тех игроков, которые сейчас играют. В общем и в принципе. Так, ну что ж, это основные, значит, базовые данные. Именно по вкладочкам, которые тебе необходимо знать. Давай перейдем все-таки к крафтингу. Как, ну, э, крафта. На все предметы, которые ты здесь видишь, нужны будут ресурсы. А эти самые ресурсы вокруг тебя находятся прям под ногами Вот просто-напросто берешь, ходишь Подбираешь там камушки, палочки Всякие, да, вот тут, -тут еще один Камушек, здесь вот возле а, Водички у нас обычно растет Это что такое у нас? Что-то типа камышей Каких-то только китайских, я так понимаю Или же как это называется Без понятия, друзья, ну в общем С этого дела мы со всего делаем тоже Определенные какие-то вещи Например, с этой вот травы, которую я сейчас собираю Вроде как получаются а, веревочки Да, веревки нужны нам будут в крафте Потом а, в других каких-то компонентах. Например, вот когда вы будете крафтить броню, вам потребуется, конечно же, обычная веревочка. У меня уже достаточно ее много. Но можно еще сделать на всякий случай. А, крафт выглядит следующим образом. Вы просто-напросто заказываете необходимое количество, если у вас хватает ресурсов. И вот здесь вот в этом окошечке вы можете наблюдать прогресс изготовления а, тех или иных предметов в секундах. Он у нас указан. Да, то есть можно посмотреть, сколько на крафт одного предмета указывается и примерно прикинуть, сколько же будет у вас происходить крафт а, всего остального. По такой уже принципу, да, с добычей ресурсов крафтятся все остальные а, вещи. А вот эти вот вещи, которые вот в этом окне находятся, открываются, когда вы открываете чертежи. Вот здесь вот в чертежах, когда вы их будете открывать, вам будут, будет подсказочка высвечиваться, что мы сможем делать, например, как только мы разблокируем. Например, такой чертеж, как утварь. Здесь у нас костер, а, ткачество. Здесь у нас прялка или белье можно будет, да, открыть. Мастер на все руки. Здесь у нас каменный серп. Чертежи будут доступны, как я уже и говорил, а, при повышении своего уровня, а уровень повышается, когда ты, значит, ходишь, когда ты, значит, охотишься, вот к нам тут один типок прибежал, пытается нам что-то рассказать, когда у вас включен режим ПВП, точнее ПВЕ, эти люди вам ничего не смогут э, сделать, вот видите, уже он оседлал коня, да, можно здесь кататься на конях, он его, видишь, отпустил благополучника, коняшка у нас побежал, здорово, ты чьих будешь, парниша? Он нам ничего не рассказывает Да, вот глядя на этого типа, можно посмотреть а, Кто он, да, какой у него уровень 18 в данный момент А наверху, я так понимаю, значок, к какой фракции он Относится, да, стопудово Так оно и есть Что-то он настроен как-то враждебно, как я погляжу Но и хрен бы с ним Здорово, ну что ты думаешь? Что ты думаешь, пободаться что ли? Я думаю, у тебя мало что получится, потому что здесь Определенный режим нужен для того, чтобы а, воевать Так просто у тебя биться не получится Ни с каким чуваком, даже если ты этого хорошо захочешь вот, например, достаю ей свой ножичек Достаю я свой щиточек И будем сейчас махаться Раз, оба, наносим ему удар, но ему, к сожалению, ничего Вот видите, еще один удар, оба Тоже ничего, друзья Вот так у нас, собственно, и выглядит ПВП То есть оно, собственно, здесь никакое практически и для того, чтобы включить ПВП режим Нам достаточно просто-напросто Вот в этой вкладочке включить режим э, Например, боя Если вы его включите и игрок включит такой же режим Вы сможете зарубиться просто-напросто Здесь вот на ножах там Или на топорах или на чем там у вас получится Дальше давай поговорим о аспектах твоего выживания Для того, чтобы тебе более-менее здесь комфортно функционировать Тебе потребуется, конечно же, броня Которая также у нас открывается в чертежах и Ее можно будет сделать просто-напросто, когда ты наберешь необходимое количество ресурсов. Также тебе потребуется оружие, как вот у меня здесь сейчас ты видишь. Я, например, пока что пользуюсь основным оружием, так это вот это вот копье. Щит. И у меня также есть еще грубый деревянный лук. Мне пока что этого хватает. Не забывай также кушать. Твой персонаж постоянно голодает. И для того чтобы его накормить, придется немножко поохотиться. Кушать можно как базовую пищу, которую ты можешь добыть просто. То есть вот здесь вот в камышах. Здесь мы, по-моему, можем добыть траву и не только, или же где-нибудь вот здесь вот в кустиках, да, найдешь какие-нибудь вот такие кустики, тоже можем в них пошариться. Там ты можешь найти саранчу, вот как сейчас мы, например, нашли, нам повезло. И для того, чтобы приготовить себе еду, самую, допустим, базовую, когда ты только начал, необходимо поставить костерок. Костерок у тебя появится, когда ты достигнешь определенного а, уровня, поэтому не пугайся, если ты не видишь его в своем, в своем окне крафта, он у тебя обязательно появится... Я не помню, ребят, какой нужно уровень достичь, но он достаточно быстро появляется. Стоит тебе только лишь побродить по окрестностям, и он у тебя э, появится. Для того, чтобы развести костерок, в него достаточно закинуть какой-нибудь, например, э, травки. Да, Ну и поджигаем все это дело, пока горит костер, с него значит в процессе выпадает вот такая вот древесная ну типа углей каких-то, да, то есть древесная ясня называется, ну и, ребят, не смотрите на перевод, перевод еще пока в этой игре коряво ведь она находится в совершенно раннем доступе, вот такая, короче, золак нам падает, ее можно будет потом в процессе использовать для создания травяных пластырей, которые будут ускорять лечение, да восстановление твоего здоровья, если ты вдруг окажешься в какой-нибудь неприятной ситуации, так ну что ж, и как, собственно говоря, готовить на костре разверим мы с тобой огонь И для того, чтобы просто что-то там приготовить Вот смотри, здесь у нас несколько есть а, Вариантов, которые можно приготовить Но чтобы приготовить, нужно сначала в этот костер Положить, например, вот у нас оранча, Которую мы с тобой добыли, складем ее Именно вот в это вот окно, строительный материал он называется, и у нас рецепт сразу же Открывается, для того, чтобы приготовить Можем вот таким вот образом Понажимать, так же, как, как ты в инвентаре создаешь Какие-то предметы, и здесь ты можешь Увидеть прогресс, можно отказаться Остра отойти, прогресс также будет идти готовки. То есть не обязательно стоять вот в этом окне и ждать, когда у тебя там что-то приготовится. И вот она, пожалуйста, жареная, приготовленная саранча, которой я сейчас, в принципе, и питаюсь. Свой уровень голода можно посмотреть вот в этой вкладочке. Вот он называется сытость. Здесь надо следить за этим параметром, потому что когда у тебя сытость закончится, да, вот этот вот опустошится сосуд, так его назовем, то игрок начнет потихонечку терять свое здоровье. А кому оно нафиг нужно терять свое здоровье просто так? Поэтому кушай, постоянно. Таким же образом на этом костре можно поджарить себе и миска но в данный момент у меня его нет, но пойдем добудем. Да, с мясом гораздо сложнее все, потому что его можно добыть только лишь а, с убитых тобой животных, да. А чтобы убить животных, сразу тебе скажу, мой тебе совет на самом раннем уровне. Я не знаю, какие, правда, последствия после того, когда тебя убивают. Не лезь на рожон, потому что даже самые какие-то маленькие а, монстры, типа там Лис, типа там Кабанов, тебя просто-напросто убьют на самом раннем этапе. Особенно если ты находишься а, без брони Поэтому будь очень осторожен да, Смотри кого ты себе выбираешь в противнике На кого бы ты хотел поохотиться Выбирай каких-нибудь кроликов Которые бегают поодиночке Ну или же каких-нибудь антилоп Которые кроме как убегать от тебя Больше ничего не могут Но ни в коем случае не старайся не лезть на рожон Таким значит, противником как кабаны Какие-нибудь лисы Ли, У лис есть такая неприятная особенность Они любят атаковать стаями Поэтому если ты зацепишь одну Побегут на тебя все Так куда все животные дели? Я в шоке, друзья Тут, видимо, кто-то недавно пробегал Это, скорее всего, тот тип на э, коне Тут всех просто подстрелил Вот, короче, когда ты будешь видеть животных Будут над ним появляться вот такие вот э, значки Здесь есть два кабана Но они что-то какие-то жирные Поэтому я пойду себе, наверное, поищу по, по ровню да, То есть каких-нибудь а, существ послабее Не то, что там 18 и 24 25 и 14 Ну вот 14-го тоже можно, в принципе, было бы А, тут у нас оленя Да, по, на олене нужен лук с помощью лука, кстати, тоже очень неплохо можно охотиться, но для этого нужно э, стрелы и к луку нужно еще попривыкнуть Вот у нас олень почти что успокоился, но ну, я уже, видишь, передержал Своеобразная здесь механика стрельбы, как только у тебя э, сведение по максимуму в центре фиксируется, тогда смиряйся, стреляй смело, примерно э, поняв, где у тебя центр находится Вот, видишь, один выстрел, я вроде бы попал Олень, не убегай далеко! Мне за тобой бегать сил просто не хватит Стой, стой, стой на месте, вот, блин, плохо, что мы в кустах сейчас охотимся, олень у нас убегает удирает, зараза такая. Нет, не сейчас, сейчас не надо целиться. Вот когда у нас, я не знаю, как отменять, но можно, можно как-то это дело отменять. Давай, еще разочек, бамс. Промазал я, друзья. Промазать тоже, оказывается, здесь можно. Ну-ка, давай в голову, хэдшотик получает Так, 100, 100, 118 урона мы несли. А, преследуем нашу цель. У нас охота, друзья, сейчас. Да, будем охотиться. Он типа думает, что он спрятался от меня в кустах. Да нифига, я вижу его насквозь. Кстати, мне кажется, можно подкрадываться же еще. Если мы будем подкрадываться, скорее всего, добыча нас а, не сразу заметит. Но он сейчас, смотрите, возбужден. Он нас видит, он нас чувствует. Поэтому постараемся подкрасться мы как можно тише. Вот сейчас я в режиме подкрадывания к нему подхожу. И достаточно близко я подхожу к нему. Да, вот он, только-только, прям в голову, друзья. Вы видели, как он близко ко мне подошел. Прям-таки в упор. Можно доставать копье и рубать его. Стой! Вручную тебя! Как я это обожал делать, когда играл в Вальхим. Также, наверное, сейчас я это сделаю. Но нет, раз такая. Ушел. но У меня еще 5 стрел. В принципе, мы можем с ним справиться. 14 ребят, уровень олень. Я думаю, с него очень много. Можно ресурсов поиметь. Так, сведение. И выстрел. Да капец! Смотри, чуть только сведение я пропустил. Выстрел сразу же улетел вообще в другую сторону. Вот, смотрите, он сейчас нас заметит. Еще раз попадаю. Какой он жирный оказался. Нифига себе. Я думал, эти олени, они послабже будут. А смотрите, какой он жирный оказался. А ну-ка, давай еще один раз. Выстрел! Есть такое дело. Но, похоже, ему нужно еще. У меня последняя стрела, друзья. Если я сейчас не попаду и промажу, будет очень хреново. Давайте попробуем. На, держи. Промазал? Капец! Последняя стрела. Все, последняя стрела, на, есть такое дело, да, ребят, с последней стрелы мы как раз-таки сегодняшнюю охоту, смотрю, заканчиваем. Ну, для того, чтобы разделать эту тушу, которая у нас только что сейчас упала, нам необходимо, о, его друг идет, смотри, нам необходимо достать какой-нибудь ножичек, давать. для этого, наверное, мы используем свой стандартный ножичек, где он у меня находится, ага, вот он у нас. И попробуем а, с помощью него сейчас добудем с этого оленя мясо а, Если мы не добудем его через 9 минут, то у нас просто-напросто олень наш исчезнет Не бойтесь, мимо проходящих существ они просто так не агрятся Они агрятся только тогда, когда вы а, на них налетаете Но это что касательно мирных существ Я не знаю, как агрессивные существа действуют Ведь проходя дальше мы будем встречать гораздо более опасных противников а, Поэтому я не знаю, как он выглядит Ну вот и таким вот образом мы... Добываем, значит, ресурсы с наших э, животным, животных В данном случае мы получаем редкую шкуру Ох, как много, смотри, соленя шкуры мы добыли И немножечко э, мясца Ну и пойдем, э, собственно, я тебе продемонстрирую Также, смотри, на берегах рек можно найти вот такой вот ресурс Он очень напоминает глину Хотя, наверное, так оно и есть Поэтому селитесь сразу же где-нибудь недалеко от водоемчиков Чтобы у вас глина была э, всегда под рукой Потому что, я так понимаю, из нее потом тоже нужно будет делать много чего интересного. Да, конечно, бег у нашего игрока здесь не сильно отличается от ходьбы, но это, скорее всего, связано с тем, что когда мы загружаем своего персонажа, мы ходим, а точнее, бегаем гораздо медленнее. Скорее всего, это примерно так и работает. Так, ну что ж, давай попробуем с тобой пожарить мясо, которое мы с тобой сейчас принесли. Старайся жарить мясо как можно быстрее, иначе оно у тебя потом превращается вот такое вот в мясо в маринаде, как оно у нас называется в переводе, если ты играешь с переводом на русский. Мясо в маринаде ни в коем случае нельзя есть, это уже используется потом для либо утилизации, либо же можно его использовать в приготовлении каких-нибудь а, ядов. Так, ну что, где мясо, которое мы только что добыли с оленя? Короче, друг, знай, что на костре, естественно, можно жарить также и мясо. Но это логично, к гадалке не ходи. Дальше, наверное, давай поговорим с тобой про строительство и попробуем уже что-нибудь а, построить. Вот этот вот, а, вот этот штандарт, который я установил, эта штука нужна для определения местности, а, то есть территории твоего будущего жилища. Она небольшая, чтобы посмотреть ее границы, нужно нажать на Alt и на буковку N английскую, и тогда ты увидишь вот такое вот колечко вокруг всего этого дела. Это означает, что в пределах в радиусе действия этого кольца работает приват зона, и якобы никто в этой зоне ничего с твоими постройками сделать не может. Видимо до каких-то до определенных событий. Да, и вот в этом вот стандарте можно хранить некоторое свое обмундирование. Он, он еще действует как и склад. Вот видишь, у меня тут сколько всего накидано. Вот это, кстати, сюда можно тоже положить. Также я уже сюда деревянные фундаменты положил Давай мы сейчас их уже и используем Да, для того, чтобы построить что-то, нужно сначала это все а, скрафтить Крафтятся, вот, например, деревянные фундаменты а, в этом же окошечке твоего общего, как говорится, крафта, производства Или как его еще можно назвать, не знаю Так, ну что ж, а, сделаем еще, наверное, мы парочку фундаментов и давай посмотрим, как же нужно здесь а, строить. Для того, чтобы строить, тебе не нужны никакие-то специнструменты. А, если у тебя есть а, твой, например, фундамент, а, ты можешь его просто выбрать в своем инвентаре, и все, он уже доступен, смотри, для использования. А, для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с этим всем делом, можно поменять твой фундамент, просто нажав на Т, и мы сразу же видим треугольный. Есть квадратный, есть треугольный фундамент, что а, дает тебе возможность а, строить гораздо... Более крутые и прикольные построечки. Так, ну что ж, где-нибудь, вот тут мы в центре, наверное, и сделаем. Солнышко, смотри, проклевывается потихонечку. Давай уже, солнышко, вставай! Как же мне а, надоело в потемках-то шастать? Так, ну что, давай попробуем с тобой построить что-нибудь этакое, такое. Так, давай начнем с фундамента. Как-то его можно под поднимать или опускать, не знаю. Вид постройки можно. Можно использовать автоматическую привязку на Ctrl-Q. Один раз, когда мы нажимаем, мы его, как говорится, фиксируем. Можем на мышку крутить вот таким вот образом, влево-вправо. Ну и второе нажатие у нас отвечает за постройку. по бамс. Есть такое дело. Один фундамент мы построили. Ну и таким же образом сделаем еще несколько. Пускай у нас в этом месте будет, да, фундамент. Наверное, я также построю еще где-нибудь вот здесь фундамент. Здесь построим фундамент У меня будет такой домик 4 на 4 Ну, маловато, наверное, 4 на 4 будет Давай мы сделаем 3 на 3 Точнее, 3, 2 на 2 будет маловато Сделаем мы, наверное, 3 на 3 Нашу основную комнату, наш основной зал Так, у меня что, закончили, что ли, фундаменты? Я не понял Ну-ка, давай еще один закажем Вроде бы ресурсы у меня для этого были Так, булыжник у меня заканчивается Что можно еще построить? Давай мы сейчас достроим еще одну часть фундамента вот таким вот образом. И все. Полы, можно сказать, мы постелили. А теперь дело у нас за остальным. Для постройки нам требуются всегда булыжники, ветки, обычных веревок потребуется целая куча. Давайте сделаем несколько стен вот таких вот, наверное. Раз, два, три, четыре, да. И так, ох ты, как много я ресурсов-то потратил. Давай посмотрим, что это за стена у нас такая получилась. Как она у нас выглядит? Давай, на шестерочку нажимаем. А, так это высокие стены, вот почему. Вот почему они такие дорогие. А, кстати, как можно отменить крафт? Каким-то же образом можно? Жмякаем сюда, не отменяется. Сюда не отменяется. Не, не знаю, ребят, как отменить крафт. Вот, ребят, выглядит таким вот образом у нас маленькая стеночка. Ее как раз-таки можно а, по-разному настраивать. Например, мы можем сделать окошко, мы можем сделать вот такой вот высокий дверной проем, что, наверное, я и сделаю, да? Можно ее превратить в половинную стенку, можно в такой вот в заборчик половины и просто обычная э, стена. Так, ну что ж, каким мы образом поступим? Я, наверное, вот здесь сейчас сделаю большие стены. Здесь у меня будет, типа, общее такое помещение, общая большая комната. Да, из меня, ребят, строитель так себе, поэтому не судите слишком строго И я, наверное, вот с этими с большими стенами-то и поторопился Кстати, вари вариаций никаких больше нет, а, кроме как обычная а, стена Возможно, когда-нибудь в будущем что-то и добавят Ну что ж, таким же образом мы устанавливаем стены а, Нажимаем два раза и у нас появляется она Вот сюда давайте поставим еще одну стеночку Есть такое дело так, с этой стороны я не знаю, как мы будем сейчас делать. Ну вот таким примерным образом происходит у нас а, постройка. Да, как видите, мы выполнили как раз таки список задач, которые мне были даны вот там вот в правом верхнем углу экрана. И нажимаем на X, чтобы получить награду. Мне что-то дают. Получаем пшеницу низкого качества и получаем мясо в маринаде. В смысле мясо в маринаде? Мясо в маринаде это же... А, понял, вот это вот мясо мы получаем. Да, кстати, оно более-менее более питательное, чем вот эти вот а, сушеные или же приготовленные, а, приготовленные насекомые. Ну и пойдем сходим за ресурсами. Заодно тебе покажу, каким же образом происходит здесь добыча а, ресурсов. Сейчас я оставлю только лишнее. А, выбираем топор на восьмерочку и начинаем калашматить потихонечку деревья. Таким образом происходит добыча. И вот там вот в правом нижнем углу экрана, видишь, у нас а, указывается, сколько мы опыта получаем при рубке древесины. И сколько какого ресурса мы получаем Например, вот сейчас мы получили твердую древесину До этого мы получали мелкую древесину Также еще из добычи можно просто собирать на буковку Е Я уже это показывал в начале Иногда, иногда достаточно просто-напросто Е зажать и держать Для того, чтобы собрать совершенно все ресурсы С той или иной, как говорится, с того или иного куста Ну и давай попробуем сейчас это все дело топориком Топориком, да, вот такие вот мелкие деревья тоже можно спокойненько порубать топориком Таким вот образом, да, раз, два Да, за все, ребят, за сбор ресурсов Мы получаем опыт а, За рубку деревьев мы получаем Опыт, а, рубка здесь выполнена Интересным образом, то есть с какой стороны мы Замахнемся, с такой стороны нанесет Удар наш персонаж, как видишь, сейчас был удар Снизу, сейчас у нас удар сверху Сейчас у нас удар, удар слева Сейчас у нас удар справа, всегда, друзья По-разному, так, ну что ж С рубкой деревья мы, наверное, закончили Давайте продемонстрирую, каким же образом происходит добыча камня. Да, для, для того, чтобы добыть камень, нам необходимо найти этот камень. Вот там вот я вижу несколько булыжников. Давай сейчас мы попробуем их добыть. Для добычи булыжника потребуется молоточек. А, все вот эти инструменты крафтятся через наше окошко инвентаря. Так, выбираю же молоточек. Хорош руками долбить. Синяки же останутся. Вот этим молоточком, собственно говоря, мы и добываем камень. Песок, кстати, получаем мы и камень. Я так понимаю, что все ресурсы они под. Ой, сломал. Бывает такое, что мы ломаем свои инструменты, а создать их не составит особого а, труда. Я тут где-то, по-моему, изучил костяные инструменты. Вот они. Редкая шкура нужна и кости Ну и вот таким образом у нас выглядит, ребят, стартовый геймплей Мы бегаем, развиваемся, фармим ресурсы, да, охотимся а Есть тут также возможность рыбалочки, да, можем порыбачить А В горах еще есть такие интересные ресурсы, как, я так понимаю, какое-то железо Да, вот тут плохо видно, но оно тут точно есть и его стандартным способом Хрен добудешь, я так понимаю, пока у тебя не появится Какая-нибудь а, кирка Ну и все в таком вот духе, да Вот такая у нас игрушка Myth of Empire а, Где мы можем развиваться Где мы можем строиться а, Где мы можем вообще много чего делать Главное было бы желание Ну что ж, братишка Scratch ставит этой игрушке 8 из 10 возможных баллов а, Почему 8? Да потому что игрушка еще на этапе ранней разработки Находится а, Достаточно хреново она еще оптимизирована Ну собственно поэтому я и ставлю ее оценку не самую высокую. А что ты, зритель, думаешь по поводу игрушки Miss of Empire? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Также пиши мне, предлагай, какие бы ты еще хотел увидеть игры на моем канале. Возможно, в ближайшем будущем они появятся. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.